Меркурий ретро, что он приносит и как это все гармонизировать. Здравствуйте, мои дорогие, меня зовут Елена Алексеева, и сегодня мы с вами поговорим о Меркурии ретро. Меркурий ретроградный, да, сейчас как раз он проходит, почти месяц он будет влиять на нас, в это время очень желательно смотреть за документами. Если вы подписываете какие-то документы, обязательно смотрите прям каждую букву. Бывают ошибки, потом это дополнительное время, чтобы это исправить, ждать снова эти документы и так далее. Да? Очень много может э, хотеться лгать, да? прям вот будет хотеться наврать навратить какому-то человеку. Старайтесь удержаться это, может в критику тянуть. Старайтесь удержаться от критики, потому что, когда вы критикуете кого-то, вы в это время забираете его негативную карму и отрабатываете как свою. Нет в этом никакого смысла. Какие-то претензии хочется высказывать. Если вы видите в себе такую потребность, то берете лист бумаги, ручку, зажигаете свечку, выписываете все эти претензии, критику, которую вам хочется сказать. Читаете над свечой, сжигаете лист. Это очень хорошо помогает прокачивать себя. Как еще прокачивать Меркурий? Да? Что еще из негативного может? Да? Тяжело общаться с окружающими. да? То есть у окружающих тоже ретроградный Меркурий, как у вас, но они об этом не знают. Их вот прям вот льется из них вот, вот эта критика, негатив, претензии, еще что-то. Нужно быть более терпеливыми с близкими и прокачивать его а, священные писания читать. Ну, у кого-то Библия, у кого-то Коран, у кого-то Бхагавадгита, у кого-то Тора, у кого-то еще какая-то книга, да, любимая. Вы выбираете на свой вкус и цвет и читаете. Можно брать как обед на весь а, период в ретроградного Меркурия, допустим, там, берете на 40 дней или на 108 дней чтение, мер, а, чтение а, 15 минут в день. А, Священ, Какого-то священного писания. Это тоже будет очень круто прокачивать. Можно читать мантры. Можно читать мантры э, Меркурию. Можно э, читать мантры Хари Кришны, которые все планеты гармонизируют. Да? Есть еще план, э, мантры, которые гармонизируют все планеты. Но желательно э, уделять внимание тому, чтобы сгармонизировать ретроградную планету. Потому как влияние ее очень сильное, особенно на людей, которые не придерживаются правил брахманских, не исключают из своей еды яды, продолжают там, курить, алкоголь принимать. да, То есть у этих людей гораздо сложнее проходят ретроградные периоды. Им, ну скажем так, больше всех достается по шапке, да, больше всех по карме прилетает, счет приходит от Вселенной да, за то, что нарушаются природные законы. И это неплохо, плохо, ни хорошо. Просто в лучшем случае, конечно, это нужно бросить все, все плохие привычки. Но если вам пока не удалось, то просто принимать, что ситуации будут усложняться. Понимать, что ситуации будут усложняться и предпринимать какие-то меры. Может быть, идти сделать какие-то упаи, может быть, почитать мантры, может быть, что-то что действовать действовать. Или будет усложняться ситуация. Здесь ну, очень важно не упустить вот эти дни, да, не упустить вот эти дни, потому что вы в это время еще можете очень хорошо себя прокачать. И у вас тогда будет два в одном, да, и улучшили этот период, и еще добавили себе благостной кармы за счет того, что вы прорабатывали э, вот это вот. Сложный период. То есть все сложные периоды нам даются для чего-то. От них больше пользы, чем вреда. В принципе, помогают человеку в какой-то момент осознать и встать на путь благости, путь исправления, путь создания себе благостной кармы. И это все очень-очень хорошо отражается на нашей дальнейшей судьбе. То есть, что такое карма? Это результат наших поступков, всего лишь навсего. Чем больше мы правильных, благостных поступков совершаем, тем больше наша карма нам вернет это э, хорошими плодами, да, приятными плодами. И чем больше мы делаем плохого, вредим своему здоровью, питаем его ядами, да, тем больше мы создаем себе новых проблем. И здесь каждый решает для себя. Всегда, когда выбирается веганское питание, то это идет гармонизация всех планет. Сразу очень мощное изменение происходит у людей. Даже внешне меняются очень сильно люди. Ну и, конечно же, это все нужно использовать. Эти все знания нужно использовать, чтобы жизнь наша была лучше. Ну, и в следующем уроке мы с вами поговорим о ретроградном Юпитере, что с этим делать, как он проявляется в вашей жизни. И подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление, когда вышли новые видео. И желаю вам отличного дня. Пока-пока!